Нужно понимать, что вы на самом деле деньги получаете от четырех основных направлений. Четыре формы дохода, которые мы в принципе можем получать и которые мы можем увеличивать. Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital. Сегодня видео у нас будет, которое родилось из ответа на очень часто встающий вопрос, куда инвестировать тысячу рублей. Предупрежу сразу, что с одной стороны ответа вы на этот вопрос не получите, а если хотите получить, то подпишитесь, пожалуйста, на канал, это будет следующее видео. А сегодня, чтобы эффективно ответить на данный вопрос, давайте поговорим в принципе о доходах. Давайте поговорим в принципе о том, где мы можем получать доход, как мы его получаем, какие существуют виды доходов. И исходя из этого, мы будем с вами понимать, как можно приумножить свой доход, как от инвестиционной составляющей, которая может быть у каждого, так и других составляющих, которые вы узнаете из данного видео. Итак, поехали. Смотрите, друзья, когда задается вопрос, куда инвестировать тысячу рублей. То есть, что такое тысяча рублей? Это некие денежные знаки. Мы уже много об этом говорили. Это некая мера стоимости. Соответственно, если это мера стоимости, то значит, деньги измеряют что-то. Деньги не падают, к сожалению, в России, в отличие от Америки, когда их просто разбрасывают с вертолетов. В России такого нет. И деньги мы всегда получаем взамен чего-то. Если говорить о том, взамен чего мы получаем деньги, то у абсолютного большинства людей, а опять же это не у всех, нужно понимать, что вы на самом деле деньги получаете от четырех основных направлений. Первое направление, наиболее понятное, это заработная плата. То есть доход в данном случае вы получаете в форме зарплаты, которая приходит каждый месяц на вашу карточку или вы получаете наличными. И в этом случае нужно задаваться вопросом, а взамен чего мы получаем деньги. Мы получаем деньги взамен времени. То есть любой трудовой договор, если его взять, посмотреть, прочитать, который подписан, на основании которого и происходит выплата, то вы приходите на работу. Да, наличие знаний. То есть здесь многие говорят, мне платят за знания. Нет, ребят, давайте еще раз. Разведем вот эти вот разграничения, да? Где платят за знания, а где платят за время. Когда вы работаете по найму, вам платят за время. У вас могут быть потрясающие знания, вы можете иметь глубокую специализацию. Но опять-таки, если вы не придете на работу, прогул, есть такое понятие, да? отпуск, да, опять-таки, вы не приходите, но это оплачиваемый отпуск, да, то есть некая компенсация. В трудовом договоре написано, что вы получаете деньги за время, в рамках которого вы решаете задачи, которые с вами ставятся тоже в рамках трудовых обязанностей. Поэтому первое, откуда у нас приходят деньги, это от времени. И когда люди задают вопрос, а как мне увеличить доход, первый ответ, работать больше. Времени больше работать. То есть работать не 8 часов, а 16 часов, да, то есть если человек низкоквалифицированный ну, то есть у него низкая квалификация, и он хочет увеличить свой доход, он просто элементарно должен работать больше времени. Да? Будешь работать не 8, а 16 часов, будешь больше получать. Все понятно. Второй э, вид дохода – это когда мы получаем деньги за наше знание. Как раз-таки вот наше знание, наша известность, наша эффективность влияют непосредственно на наш доход. Консультационная деятельность, деятельность нотариусов, каких-то посредников, риэлторов, стоматологическая клиника, да, то есть вообще медицина в сфере услуг очень много такого. Адвокатская деятельность, да, то есть в данном случае, если вы прибегаете к услугам или сами оказываете такие услуги, давайте сами оказываем услуги. То есть консультанту за что платят? За время платят или платят за результат? Платят за результат. Вы кого будете искать адвоката? который будет очень долго составлять исковое заявление, или который как можно быстрее получит необходимый ваш результат, который вы от него ждете. Если вы приходите к стоматологу, кому вы приходите? Человек, который будет ковыряться очень долго в ваших зубах, или который быстро и безболезненно сделает эту операцию? То есть в данном случае форма дохода – это не заработная плата, а это гонорар, который получается. И люди могут получать гонорар, владея определенными знаниями. Третья форма дохода – это так называемый предпринимательский доход. Вы инвестируете, вы создаете свой собственный бизнес, в этом бизнесе вы покупаете время других людей, вы покупаете финансовые ресурсы, вы покупаете природные ресурсы, в рамках предпринимательской деятельности создаете товар с прибавочной стоимостью капитал и, соответственно, направляете его на реинвестирование. То есть в данном случае ваш доход – это прибыль, прибыль бизнеса. Доходы бизнеса минус расходы бизнеса – это вот ваша чистая прибыль, которую вы непосредственно заработали. При этом в бизнесе вы можете работать по найму, то есть быть генеральным директором и получать заработную плату. Вы можете получать дивиденды продавая собственные деньги бизнеса и вот некие ваши предпринимательские способности, знания, которые позволяют этот бизнес организовать. И четвертая форма дохода – это доход, который мы получаем, продавая деньги. Это как раз инвестиции. И здесь форма дохода – это дивиденды или это купоны по облигациям, или это проценты по банковским депозитам. То есть вы продаете свои собственные деньги. То есть, когда я покупаю акцию, да, то есть я сначала продаю деньги свои, получаю некий такой актив, который мне генерирует прибыль. Если я, я кладу деньги на банковский депозит, я кладу деньги на депозит, и они мне приносят, соответственно, какой-то фиксированный доход. Я покупаю облигации, опять-таки я продаю свои деньги, имитенту облигации, он мне взамен платит какую-то, из своей чистой прибыли он мне платит какой-то фиксированный доход. То есть, когда мы понимаем, что первое, деньги – это мера стоимости, второе, мы понимаем, что деньги мы получаем взамен чего-то, то мы приходим к очень простому пониманию, толкованию. Мы можем получать деньги, продавая время, продавая знания, организовывая какие-то определенные бизнесы или покупая готовые бизнесы, продавая свои собственные деньги. Вот четыре формы дохода, которые мы, в принципе, можем получать и которые мы можем увеличивать. Если мы хотим получать больше денег на заработной плате, не увеличивая свои собственные знания, на том же самом месте, на том же самом уровне, с тем же самым уровнем компетенции, и мы ставим вопрос «я хочу получать больше денег», зарабатывать больше денег, что в этом случае нужно делать? Ответ уже прозвучал да, в данном видео. «Мы должны просто работать в 2 раза больше». Не 8 часов, а 16 часов. С перерывом не час на обед, а 15 минут на обед. И тогда, да, придите к любому работодателю и скажите, что я буду работать не 8 часов, а 16. Хочу увеличение заработной платы. Работодатель в этом случае подумает тысячу раз, да, брать ли ему еще одного сотрудника, если у него есть какими, ну, то есть, чтобы наделить вас этими функционалами. Он, скорее всего, просто повысится два раза, если вы действительно будете в два раза больше работать по времени, согласны ли вы. Это раз, два, Это история не или очень сложно масштабируема, потому что, ну, можно не вопрос работать 16 часов, но что, во что тогда в итоге превратишься. Тогда в этом случае нужно работать на более высокооплачиваемой работе, а это в первую очередь что? Знание и компетенции. Да, то есть можно брать больше ответственности на себя, можно проходить повышение квалификации, можно самостоятельно эту квалификацию повышать, можно приходить к работодателю и сказать, что я хочу зарабатывать больше, да, то есть какие дополнительные обязанности я должен взять на себя, то есть в принципе ввести элементарный диалог. Как... Собственник бизнеса, я могу сказать, да, что если я вижу, что человек ответственный, если он берет на себя больше ответственности, он становится для меня ценным. И когда стоит вопрос оптимизации или сокращения или эффективности бизнеса, я в любом случае смотрю, насколько человек эффективен на своем месте. Второй момент: когда мы говорим про увеличение дохода в форме гонорара. Если мы понимаем, что получаем за результат, то опять-таки что приводит к увеличению дохода? Ну, то есть, вот есть адвокат, который пришел. Только-только институт закончил юрист с дипломом. Да? И есть адвокат, который пришел из Следственного комитета да, Российской Федерации. Адвокат по уголовным делам, который знает Уголовно-процессуальный кодекс, который знает э, Уголовный кодекс, который знает везде, где на самом деле основные сложности. да, То есть знает, где основные сложности, знает, как развалить дело. Да? И здесь получается, что для нас важным, специализированные узкоспециализированные знания по быстрому получению результата который нужно получить и второе известность то есть одно дело когда мы приглашаем на корпоратив Григория Лепса какой у него гонорар так. да и совсем другое дело когда мы пригласим ну, на тот же самый корпоратив какую-то малоизвестную группу которая по ресторанам пойдет гонорары будут несоизмеримы да? поэтому здесь а вопрос известности Б – это, соответственно, знание. То есть ну ты известным становишься, когда ты становишься эффективным, когда ты в короткий промежуток времени даешь выдающийся результат. И опять мы приходим к тому, что мы упираемся в знание Бизнес. Когда мы говорим о бизнесе, и что здесь нам позволяет зарабатывать больше денег? Знание маркетинга, знание управления, знание коммуникации, знание финансовой отчетности, управление, мотивация персонала, прописанные бизнес-процессы. То есть, опять-таки, знания предпринимателя. То есть, каким образом он организует этот бизнес. Почему я говорю про династию? Почему я говорю про богатство семьи? Почему я говорю, что деньги не являются самоцелью? Потому что деньги для меня лично и для моей семьи заключаются в том, что они являются основой для создания и приумножения интеллектуального капитала. Потому что, когда мы разобрали форму доходов, мы понимаем, что даже если мы вернемся к четвертой части доход от инвестиций, если у меня нет знаний, если я всегда привык деньги откладывать на банковский депозит, да, я прихожу тогда в Сбербанк, открываю банковский депозит, для меня важен вопрос надежности, для меня важен вопрос стабильности получения денежного потока, я не хочу ничем рисковать. Окей, вот тебе 4,5% ставка по депозиту при инфляции с 6, получи и распишись, недостаточно у тебя знаний для того, чтобы сформировать дивидендный портфель. Окей, okay, будешь получать такую доходность. Да? То есть и количество денег, которые ты можешь получать от одной и той же суммы инвестированных средств, у меня миллион рублей на инвестиции. Я могу положить на банковский депозит. Есть какая-то еще альтернатива в форме облигаций, но мне здесь что-то непонятно. Но вроде бы говоря, здесь можно получить доходность там, на 2-3% больше, но разбираться не хочу, лучше я здесь останусь. Есть... Акции какие-то непонятные. С акциями вообще связываться нельзя, потому что были у меня ваучеры, там все, они прогорели в МММ. Я не хочу связываться, я не хочу в этом разбираться. И я самое главное, даже не хочу смотреть человека, чьими услугами я могу воспользоваться в форме гонорара того же самого. Хотя, в принципе, у нас на проекте есть такая возможность, как минимум, когда мы говорим про вопрос инвестиций как с этого получать больше, да? У нас есть проект миллион долларов за 8 долларов в день. То есть вы можете просто по ссылке пройти, посмотреть 2 часа бесплатного видео, как работает система, кто я такой, как я формирую, почему я это формирую, какая там образуется доходность. Но пока что проект существует с 18 года, с октября месяца. Доходность, которая позволяет обыграть доходность банковского депозита в 4 раза. В данном случае мой доход это гонорар, да, который вы выплачиваете мне за то, что... Я говорю, куда вам вкладывать деньги вместо банковского депозита, чтобы получить доходность в 4 раза больше. Более подробно, как это работает, можно опять-таки получить по ссылке в видео внизу. Ну а мы, соответственно, продолжаем. И здесь получается, что куда ни глянь, если мы говорим о богатстве семьи и о вот этой вот истории, про которую я... Постоянно говорю, деньги мне нужны для того, чтобы качать интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал – это знание. Потому что знающий, квалифицированный человек на заработной плате будет получать более высокую заработную плату, потому что он будет давать больше ценностей для работодателя. Потому что грамотный, знающий человек, который может получить в короткий, ограниченный промежуток времени результат выше среднего, выше среднего он будет значительно выше среднего получать доход в качестве э, эксперта, в качестве э, там, я не знаю, специалиста. Человек в инвестициях, опять-таки, он будет зарабатывать более высокую доходность, если у него есть знания, как это устроено, как это работает. Человек, который создает собственный бизнес и не просто там, выплачивает заработную плату, а управляет этим бизнесом, занимается стратегическими вещами развивается в этом направлении, он, соответственно, и растит крупный большой бизнес. И тогда у меня возникает вопрос... Когда люди говорят, как увеличить доход, сделайте так, чтобы из всех четырех источников получать прибыль. Сложного ничего в этом на самом деле нет. И подумайте сейчас, просто поставьте на паузу да, и подумайте для себя, а можете ли вы на уровне заработной платы, что вы можете сделать в плане знаний своих, для того, чтобы у вас заработная плата увеличилась. На уровне знаний, что вы можете сделать, Став независимым экспертом. Причем экспертом в области, которая, может быть, вам нравится. Это может быть ваше хобби. Может, вы на рыбалку ходите, да? И вы прекрасно разбираетесь, как джигом делать. Почему тогда не организовать какой-то продукт, какие-то знания, егерем быть? В отпуск в Карелию кого-то свозить, какую-то группу? Может, вы путешествовать любите, да? Почему тогда не создать бизнес, который позволяет делать авторские путешествия? Ну, то есть, вот просто подумать, мысли покрутить вот в, это, в этой плоскости. Продавая деньги, вопрос, оцените эффективность. У вас есть деньги? У вас деньги есть в недвижимости, в которой вы живете? У вас деньги на депозитах есть? У вас деньги в кошельке есть, да? Вопрос, посчитайте, насколько эффективно вы их продаете, какую норму доходности они имеют в этом случае. Опять-таки, бизнес собственный создать здесь можно двумя путями. Или создавать, или, в принципе, совместив с инвестициями. Да, то есть вы можете купить уже готовый бизнес, в принципе, при прочих равных условиях. И акции, чем мне акции именно нравятся, в отличие от облигаций или депозитов, как раз таки оно, он и заключается в том, что вы совмещаете практически там, две формы дохода. Да, инвестиции и собственный бизнес. А там, кстати, самая высокая доходность, самая высокая маржинальность заключается. Максим, какой самый простой совет вы можете дать, чтобы увеличить свой доход прямо сейчас? Ну, возможно, это будет чрезмерно амбициозно сказано, что если говорить об одном совете, этот совет заключается в том, чтобы подписаться на канал Max Capital, потому что мы здесь как раз-таки про увеличение доходов, про увеличение своих знаний и в принципе про разработку стратегии богатства семьи, да, чтобы иметь комплекс системных решений по тому, каким образом повышать свой интеллектуальный капитал, который в конечном счете приведет к росту как активного дохода, так и пассивного дохода, который вы получаете от инвестиций. У меня сегодня на этом все, друзья. Если понравилось видео, не устану я это повторять. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои собственные комментарии. У кого-то это, может быть, вызвало бурю эмоций, мнений, которые хочется высказать. Не останавливайте себя, пишите, пожалуйста, в комментарии. Рад буду прочитать, ознакомиться и, возможно, подготовить видео отдельные ответы на ваши вопросы. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.